Доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Энт Канал Games. Короче, у нас с вами проблема, у меня вырубили свет и то, что я записывал Короче, мы немножко пропустили, мы били ходивадищей по голове Много-много-много разных ходивадищей вылетало, я давал им ляпс по жопе И резко выключился свет Мы получили второй, второй билетик Второй билетик И мы вышли в какой-то трейн station. Вот, а что здесь делать, я не знаю, не понимаю немножко Но мы разберемся Блять, так, ну на самом деле там еще такого нету Просто они вылазили из труб и мы били по жопе О, ебать, О, ебать. а ебать А розовенькая Малышка, привет! Это же... Как ее? Кисси -мисси. Я же ее всю игру искал. Она... Она открыла нам дверь. Она открыла нам дверь и ушла. Она не злая? А мы видели всех хадичей. Телевилия. Зеленых, желтых, черных. Они все пытались меня чпокнуть. Ну, я там просто вот так вот рукой, типа, махаешь и все, и они прогоняются в трубу. То есть там ничего такого страшного мы не пропустили, по факту. Ну, пошли сюда. Не понял. разве не здесь были так дверьку открыли одну открыли еще одну Ток пропал ну погнали так где мы берем электричество вот здесь ага А, она открылась и все Она больше не закрывается Барри, поехали, блять Такой уже медлительный Давай, малыш Погнали Куда он там уехал? О, бедолага. Что это было? Что за фрезы? Бля, нам вниз. Что за фрезы? Нет, я знаю эти черные коридоры нахуй. А, стоп, мы оттуда пришли. А, это не коридор, это лестница Дебил Так, и последнее Но чтобы вы понимали, там а, я заняла две минуты та миссия Если у меня сохранился маленький кусочек, я его вырежу, конечно О, в ушах зазвенило. Осталось вот это See you next time. Статуи В этой семье Все нужно делать самому А я не готов как-то туда идти что-то здесь как-то многовато всего. 3D-принтер? Так, опять загадки с молниями. И зачем? Так, подожди. Ебать, что за задание, нахуй? Да ёбаный в рот! Интересно, как я должен был это сделать? Ляя крыса просто ебаная. И что случилось? Что-то бежит. -то бежит где-то. Или это здесь? А. -а, -а. Ебать, лабиринт. Ну ладно, это как-то по-прикольному выглядит, я хочу сказать. О, блядь. что за кольца, как у Соника? Там кто-то бегает А, когда гаснет свет, мы двигаемся А, вон он, блядь Блядь, что такой странный Странный, страшный Ну, это какой-то веселый такой песель, но мне кажется, он криповый будет максимально Кринж, блядь Сука, ну, так обидно, что мы, мы потеряли там буквально две минуты, я за две минуты это прошел Была бы такая большая серия, насыщенная Сука, вообще ничего нельзя делать, надо было прыгать просто Хизлуз, ну понятное дело, что я проиграл Так, ну вот это максимально сложно получается Мне, наверное, нельзя двигаться только, когда он меня видит, правильно? Так, ну он только спустился. Тихо. Пойдем в изи. Тихо. Тихо. Да ты что, издеваешься? Тихо. Блядь, прыгай быстрей, стоим. Стоим, ждем. Стоим, ждем. Стоим, ждем. Пошли. Пошли. Стоим. Стоим. Ебать-то многоножка. А куда идти-то? Там он дырка, да? Куда мне идти? А, вижу Блядь! А! Сука, ебаная собака, блядь! Как я сразу не заметил тут щель-дырку, блять. Поехали, я так понимаю, с нуля, да? Блять, с самого начала Самый гимор, тут эти вот кольца Если по ящикам можно просто пробежать Сука, тяжелый, пиздец он тяжелый. Get up, samurai. We have a city born. Сука, как его пройти-то? Как его пройти, бля, эту собаку нахуй? Он меня потихоньку начинает, блять, бесить уже. Стоим... Бля, вот это вот реально сложный уровень Сложный, реально сложный, блядь А эта собака, я так понимаю, будет идти там, где я хожу, правильно? Сука Там окно открытое, Да Я где, блядь, вообще? Блядь! Бай! Бай, блядь! Я надеюсь, я сохранился после этого Да, блядь, хорошо Все, типа, я съебался от этой собаки? Или нет, блядь? Тебе смешно? Мне нихуя. Мне кажется, сейчас будет разъеб. Она сказала, что на факме. Ну и сделал семейное, как бы. Сейчас меня кто-то словит, блять. Вот не без этого. Куда нельзя? Вау. water treatment. Мне нужно на GameStation, правильно? Значит, я вроде как все правильно сделал. Не, не совсем. Но там тоже какая-то дверь. Опа! Здесь нужна игрушку. У buddies here by choice. Гитап, так гитап. Ладно. На этой чудесной ноте мы сделаем с вами перерыв. Если вам понравилось видео, ком... подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями от прохождения в комментариях. Я желаю вам всем крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.